А подожди, спал, все будет. У тебя же всегда маленький с собой. Интересно, у меня соседи уже все пьяные, блядь. Кстати, давай лучше снимать видео, декабрь. Хуево, еле-то это здравствуйте уважаемые я вернулся после долгого отсутствия я снова с вами и теперь нам пора начинать мы сейчас снимем офигенную ля бомбу как вы думаете что сейчас будет пишите в комментариях какое видео вы хотите увидеть на какую тематику как вы думаете что сейчас будет пока те, кто не подписаны, подписываются на канал. Те, кто не залайкали это видео до сих пор. Те, кто не посмотрели предыдущие видео с канала, смотрят его до сих пор. Пишите, пожалуйста, что сейчас будет. И мы начинаем. Это единственные курсы, которые вам нужны. Сейчас с нами спиртомер. Ты меня называла спиртомер. Долго или сейчас мало. Посмотри. Вот такая бутылка. Давайте затестим. Сейчас мы будем готовить прекрасные настойчики. Немножечко другие вариации из тех, что мы приготовим сегодня, вы уже видели на моем канале. Водка мультифрукт в другом немножко варианте уже была. Сейчас мы ее переиграли. Ссылка вот здесь и в описании. И первым делом нам стоит проверить этот спирт на его крепость. абсолютно идеален аккуратность это немножечко не мое кстати ролик на гороховые макароны где показан идеал аккуратности вот здесь и в описании в общем теперь мы приступаем к приготовлению подготовительная часть сейчас во все бутылки в которых мы будем делать настойки мы сделаем 60 процентный спирт именно на 60 процентах крепости 60 градусов мы будем настаивать от 12 до 16 примерно э, дней э, нашей настойки. Приступим. Литр. Два литра. Ровно шестидесятничек. Должно уйти по 1,4 литра. 0,5. 0,5. 400. Следующий образец готов. 0,5. Так, для трех настойок у нас все подготовлено. Теперь будем э, делать 1 и 2. Добавим немного воды. Я сахни! да, совсем забыл. Надо же отлить, а то у нас только пролито. Вот для отдельного ролика нам очень принадобится отлить. Оу oh май! А подожди, спал, что будет? Ну что, со спецэффектами? Боя, рифтилий! Ну Огненная бахта. Огненная. блять. Теперь освоил магию огня. Так, вот эти 0,5. Не для этого ролика. Это откладываем отдельно. Заготовка под одну настойку. Заготовка под вторую настойку. По третью. И четвертую. Установки. Большая банка. Здесь будет водка. Мультифрут. По измененному рецепту в отличие от той водки мультифрукт на которую ролик в описании ингредиенты появляются и так апельсин черный белый виноград абрикосы мандарин одно яблоко киви и это все будет в одной водке. и конечно же манго половина одного манго некоторые фрукты нам придется надрезать но виноград мы раскидаем целиковым. Ух ты! А вот это отличное сочетание. Замечательно. Манго и киви. Прям пополам. Прям отправляем. Вот эту бэсечку. Беленькая, даже бэсечка беленькая. Да можно, нет, нет, даже лизнуть. Один мандарин. На четыре части. Ролик на мандариновую водку. Вот здесь. Делали чисто мандариновую водку. Сорт яблока Женева. Именно так оно называлось на ценнике из магазина Ху -ху. Вот так вот в данный момент выглядит наша 60-градусная настоечка. Отставляем ее настаиваться 12-16 дней. Посмотрим как пойдет. Первый готов. Следующая. Маленькая баночка. Чесночно медово имбирная водочка. Здесь будет изготавливаться ролик на чесночную водку вот здесь и в описании. Но тогда была чесночно-перцовая, а сейчас чесночно-медово-имбирная. Отправляем чеснок и имбирь. 8 зубчиков чеснока, 70 грамм имбиря на 1,2 литра 60 градусного спирта. Мед. Взбалтывать не будем принципиально, потому что спиртомер не покажет крепость с большим количеством сахара. Взболтаем уже после того, как разбавим до 40. Пусть постекает. 1,4 литра, 60-градусный. Яблоко виноград. Снова два сорта винограда. Белый. Черный. Кстати, попробуем. Черный топ. Белый надо попробовать. Потрясающе. Не нужно его разрезать, просто отрываем бубочки. Теперь яблоко. Яблоко сорта Женева. Мне кажется, каждая сеть называет яблоки э, своими именами. Потому что где-то это называется новый урожай, э, где-то это называется яблоко сезонное. А, Ашан назвал его яблоком Женева. Ну что ж. Ой, я назвал название магазина, а он не перевел мне до сих пор денег. Но вы можете перевести деньги мне чтобы я делал больше на настоек экспертовых и делал больше годного контента. Может быть, обновил камеру, может быть, микрофон, на что угодно. Переведите мне денежков на карту, ссылка на нее в описании. И вот здесь, вот, вот таким вот шрифтом, хотите по диагонали, по этой, по вот так вот, вам же не сложно. Любая ваша соточка, а может быть, две соточки, помогут стать нам лучше, нам они помогут стать лучше мы делаем же это все для вас яблоко, виноград, челочка, готово ничего лишнего, только яблоко, виноград и 60 градусный спирт также апельсино-мандариновая манго может быть просто это мам манго, апельсин мандарин, мам мам, водка водка мам смотрите, я уже за вас делаю вашу работу я уже за вас написал и придумал название. Может быть у вас есть другие версии для этой водки. Все те же самые 1,46 градусного спирта. Давайте чуть-чуть поднарежем манго. Манго просто потрясающее из того же самого магазина. Отправляем, отправляем. Пусть пусть настаивается. Слишком мелко не надо. Они таки крупный этот божественный апельсин да да не будем отделять семена отправим прям цедра М -м -м, дешевые спецэффекты обожаю обожаю мандарин на четыре части апельсин манго и мандарин или манго апельсин мандарин ну что ж и теперь когда все четыре бутылочки готовы нам стоит подвести небольшой итог ставь на паузу дамы и господа уважаемые мои зрители подписчики ч -ч чулечки моего канала мы наконец-то закончили розлив и теперь идет процесс необратимый настаивания и приближающейся дегустации. И теперь самый главный вопрос, который гложит, скорее всего, вас. В какой последовательности нам дегустировать эти баночки? Еще раз напомню, здесь водка мультифрукт, чесночно-имбирная медовая, яблоко виноград апельсина-мандариновая манго. Мам! Го. Напишите, в какой последовательности вы хотите, чтобы мы это продегустировали. Именно по вашим комментариям мы будем дегустировать ее в ролике. А теперь, когда уже все в сборе, нам стоит сказать вам пока-пока-пока. Увидимся на канале. Смотрите другие видео с моего канала. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. А вы, мои дорогие баночки, будете ждать своего дегустационного ролика 14, 12 или, может быть, 16 дней. Пока. Кэппин! Так, блядь, бутальные мужики смотрят, блядь, настолько варить нахуй, так... Особенно... надо. Отсюда. Сразу фокус. Опа, опа! Самое время, восхитившись этим фокусом, взять и написать в комментариях, какое видео сейчас будет, на какую тематику. Алка, Нарка, сука, ёпта, блядь, может быть ролик. Поточки и видосики. Егор, что у меня? Раз, у два. С другого момента. Раз, два, Иди покупай все, если